Здравствуйте дорогие друзья, в эфире радио национально-освободительного движения и информационного агентства «Национальный курс». Сегодня в нашей виртуальной студии круглого стола активиста национально-освободительного движения. Сейчас мы обсудим тему влияния самоизоляции на нашу жизнь. В студии находятся Олег Богатырев, Татьяна Чупрова, Ренат Гореев и Максим Нургалеев. И первое слово предоставляется Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. Добрый день, друзья. И э, у школы темой мы выбрали наша жизнь в условиях самоизоляции, а для кого-то и карантина, то вполне... Каждый на своей шкуре ощущает, как же все-таки выстраивать свою жизнь, и как у нас живет экономика, и как она приспособлена для вот таких ситуаций экстраординарных. Кто мог ожидать, да, что вот такое произойдет? И все, кто-то бросил свой бизнес, кто-то ушел в неоплачиваемый отпуск. И сейчас, даже на вторую неделю самоизоляции, некоторые бизнесмены начинают угрожать подачей в суд на правительство, на городские, региональные власти. И угрожают открыть свои рестораны, там, кафешки и так далее. Но уже даже реакция Кремля на это дело была, что не стоит этого делать но обращаться в суд это право каждого гражданина и в целом люди уже начинают как бы размышлять а как мы вообще должны выстраивать свое общество свою жизнь вот чтобы предусматривать вот такие ситуации и я в этом плане хотел бы обратить внимание что у нас с 91 -го года фактически Экономика она превалирует над вообще обществом человеческим обществом. То есть, для чего мы живем? Вот так, если задуматься, мы живем ради интересов капитала. Вот каждый год, даже к Путину, на прием приходит и Греф, и другие главы крупнейших банков и отчитываются какие прибыли они получили и надо сказать что прибыли просто огромные вот если годовую прибыль сбербанка посмотреть то это же 1 триллион рублей а если подумать то как образовался этот 1 триллион рублей да это просто собрали проценты по кредитам с населения с бизнеса и образовалась прибыль сбербанка а Люди оторвали, соответственно, от себя, бизнес оторвал это, внес это в цену продукта своего, и фактически довольные банкиры показали прибыль, как они отработали. А ведь по сути, если по-простому так смотреть, то это простая касса. Простые финансисты, которые должны выдавать по первому требованию там, нужное количество денег, выполнять свою скромную работу. Но мы видим, что в условиях капитализма, который у нас вот такого открытого рынка с 91 -го года, у нас интересы капитала, они вышли на первое место. И фактически экономика диктует всему обществу человеческому. Фактически экономика диктует, как мы должны жить и даже управлять демографией. Но ведь должно быть наоборот. И, в общем-то, мы исходим из того, что название капитализма – это капитал, да? Интересы капитала защищает общественный строй. Но мы должны думать о будущем и говорить все-таки о более социально ориентированном обществе. А социально ориентированное общество, оно абсолютно противоположно нынешнему экономическому обществу нашему. Потому что экономика должна обслуживать интересы народа. То есть на первом месте должна быть демографическая политика с ее потребностями, с ее целями. И уже эти интересы и ценности должна обслуживать экономика. У нас э, при либеральном открытом рынке обстоит дело все а наоборот. Вот в 90-х годах пришли реформаторы гайдаровские, да, совершили э, свои э, экономические реформы и это аукнулось просто экономическим геноцидом. Интересы капитала вышли на первое место. Вот мы и получили, в общем-то. И сейчас э, я скажу, что происходит то же самое, только это немного завуалировано. Вот, благодаря президенту Путину мы еще как-то выбираемся из этой экономической ямы, но все равно <coughs> жируют и празднуют праздник у нас банкиры, показывают э, сверхприбыли. Вот. А <coughs> Тысячи и, наверное, десятки тысяч семей не доедают, и детей не доедают. Это вот как-то мы не замечаем. Но в условиях самоизоляции это как-то выходит уже, обостряются вот эти задачи. И те закономерности, в которых нормальное человеческое общество должно жить. А как бы мы ни ругали, допустим, Иосиф, Иосиф Виссарионовича Сталина, но он еще указывал в 1952 году в своей работе экономические проблемы социализма СССР, еще в то время он ставил задачу построения новой экономической теории, которая бы вот отвечала вообще адекватно на все вызовы времени. И я уверен, если бы мы воспользовались и выстроили бы вот ту теорию экономическую, социалистическую, то мы бы даже вот в этих условиях пережили, даже не заметили бы вот эту ситуацию всю. А сегодня ущемляются права интересов и частных компаний, простых граждан и так далее. Ну а если говорить о вот новой... Экономической теории как человека ориентированного, социально ориентированной, то надо говорить, что Сталин в свое время он говорил о переходе к коммунизму именно как к полному гарантированному удовлетворению таких демографических потребностей общества. То есть он как раз говорил о нормальном обеспечении. Но ну, таких демографических потребностей, нормальных потребностей в гармонии с природой. То есть он уже тогда э, понимал эти вещи, фактически ну, предвидел все на лет на сто назад. Но ну, некоторые посчитали, что Сталин деспот и тиран. И надо отказаться от его, значит, умозаключений, предложения вот этих экономических теорий. Но если посмотреть на практики, то это вообще был умнейший и добрейший человек своей эпохи. И вообще он своим мировоззрением, миропониманием он обогнал на лет на 100, на 150 вообще интеллектуальное развитие общества. Поэтому вот тогда мы не взяли на вооружение его предложение, а ведь ситуация только усугубляется. То есть нам все равно придется заниматься этим вопросом, выстраивать нормальное человеческое общество. Мы не уйдем, то есть она сама не рассосется, как мы видим уже. Только усугубляется весь этот процесс а видеть то надо человечество не то не то что вот то что нам надо и потребительские интересы интересы бизнеса а нужно начинать с того что живем там мы э, на планете и человек он часть биосферы и часть космоса то есть надо соотносить свои хотелки э, с масштабами э, планеты э, с существующей экологией, с существующими географическими какими-то особенностями каждой страны. И это все надо вписывать как бы в экономическую жизнь. Надо учитывать, что человек не один на планете, что есть еще другие биологические виды, какие-то видовые закономерности существуют. И это все вот объективные как бы вещи такие, которые... Вот сейчас мы... Ни одна наука, она вообще никак не, не реагирует и не, даже не видит вот этих закономерностей. Никто не видит и не хочет замечать закономерности культурно-религиозные. Как вот взаимодействовать разным культурам на одной планете. Как выстраивать это в зависимости от человеческой нравственности тоже вопрос очень существенный соответственно потребности культуры как защищать но в советское время это как бы была национальная политика защищали культуру этническую культуру там народов это все-таки как-то решалось но в мире капитала в котором мы сейчас живем вот то о чем я говорю это даже близко вообще никто не понимает. Но это же надо решать, чтобы остановить вот ту катастрофу экологическую, в которой мы сейчас живем. Просто мы, когда сами не понимаем, человечество не понимает <coughs> вот эти проблемы, то жизнь она сама подталкивает нас и будет дальше подталкивать, пока мы не упремся вот в эти вопросы, пока мы их не начнем решать. <coughs> и чем раньше мы начнем вот соответствовать вот этим закономерностям, Биосферным, э, ноосферным культурным, религиозным, э, специфически видовым э, биологическим закономерностям э, тем жестче нас будут э, бить условия жизни. И я считаю, нужно вырабатывать вот такую, как бы это должен быть вообще э, очень хороший большой блок правительства. И даже на глобальном уровне, вот такой блок специалистов, которые бы решали именно такие вопросы. И вхождение вот в эти закономерности и гармоничного развития человечества на планете. А не то, что сейчас у нас творится. Погоня за прибылью и банкиры, значит, рапортуют о своих сверхприбылях, когда... Голодают у нас дети вот я бы так отметил вот эту нашу самоизоляцию и те как бы, мысли которые должны приходить к нам в головы и заставлять думать ну в первую очередь конечно наших власть придержащих товарищей вот. И в остальную очередь Каждого гражданина нашей страны Ну а потом мы уже как Развив свою культуру Гармоничную русскую культуру Мы уже с этим предложением Выйдем как бы за границы Нашего государства Чтобы Сгармонизировать все человечество На этом закончу благодарю Да, доброе утро, Максим Коллеги, друзья, доброе утро Олег хорошо так затронул тему о том, что вот этот месяц дан нам всем, как передышка, вот в этом беге, который на выживание, в общем-то, да, поставил нас всех в условия. И большинство-то, кто живет вот в этом жестком мире капитала, не по своей воле вынужден бежать и выживать, чтобы как-то выжить, детей поставить на ноги. А вот этот месяц, он вдруг дал возможность людям посмотреть, что кроме вот этого дикого забега есть еще что-то. Во-первых, сама причина, по которой нас всех рассадили под домам, это здоровье. То есть обратились и сказали, ребята, вирус это болезнь здоровье человека важнее, поэтому давайте мы побережемся. Идея просто провести дома вот этот месяц с целью сохранения здоровья и самой жизни, сама по себе, ну так, если задуматься, очень даже благородная, потому что в каком-то веке за столько времени наши правящие круги вдруг озаботились тем, чтобы мы были здоровы. Это первое. Второе. Люди, оказавшись дома на такой длительный период в кругу семьи с детьми, вдруг поняли, что они не только работники на работе, но они мамы, они папы. И с детьми можно не полчаса в день вечером по быстрому, да, пообщался и, и побежал дальше. А можно целый день провести, сидеть, собирать пазлы, играть. И это такое удовольствие. Я просто наблюдаю из окна о том, как гуляют папочки. Не мама, ну мама это обычное дело, гуляют на... с детьми, а гуляют папы с детьми. Они играют с ними, гуляют. Вы можете себе представить, чтобы вот эти наши мужчины, которые как загнанные, бегут, зарабатывают деньги на семью, могли спокойно, размеренно просто пойти гулять с ребенком никуда не спеша, никуда не бежа, так сказать. Вот это зрелище, которое я наблюдаю несколько дней, оно как-то вот совершенно снимает всякое вот этот паническое настроение, которое нагнетает телевизор. И думаешь, господи, может быть, оно и хорошо, что нам дан этот месяц, месяц отдыха вот от этой дикой гонки. Ведь эта дикая гонка поставила нас в такие условия, что мы забыли, что есть высшие ценности, кроме как денег. Есть ценность семьи, а они действительно выше всего. Ни одни деньги никогда никому не заменят близкого и родного человека или близкого родного даже не просто человек, а вот той атмосферы дома, в которой мы все живем. И вот э, правильно стали вспоминать, как пельмени лепить да, всей семьей, как вечерами устраивать семейные ужины. Потому что действительно многие выключают телевизор, потому что смотреть это, эту истерику по телевизору, которую транслируют чиновники, невозможно. А ведь э, выключив телевизор, истерики-то вокруг нету. Люди спокойно живут, ходят спокойно в магазин, играют с детьми. Поэтому я так думаю, что вот этот месяц, который нам подарил Путин в заботе о э, здоровье, наверное, это как большой подарок и надо расценивать. Конечно, есть нерешенные вопросы с бизнесом, с экономикой, со всеми такими делами. Есть они, они никуда не денутся. Но вот этот месяц, я думаю, надо вспомнить, что кроме вот этих нерешенных проблем есть просто обычная человеческая жизнь, в которой столько радости можно найти. Вот так вот я расцениваю наше уединение на целый месяц. Спасибо. Добрый день, уважаемые соратники и все граждане России, и те, кто смотрит эту трансляцию. А, ну, хотел бы, конечно, поддержать Олега и Татьяну, да, что у нас как бы все же вот эта ситуация в стране дает возможность а, именно переориентироваться, переосмыслить то, что у нас вообще накопилось. И когда, и, как, так сказать, родители отсутствовали в семье, и вот сейчас вот даже на этажах слышу, как там кричат, пищат дети, родители там, по-всякому разговаривают, но это вот все это развитие, то есть то развитие, которого как бы убегали родители и скрывались дети, так сказать, сейчас оно как бы очень хорошая ситуация, действительно, Владимир Владимирович, можно сказать, сделал подарок, чтобы понять друг друга, стать ближе и э, какие-то нерешенные задачи действительно внутри семьи, потом, возможно, перейдет плоскость э, республики, губерния, России и так далее, то есть вот эти все вот этот месяц, он дает возможность, все-таки, толчок на развитие. Но как бы то ни было, вот Татьяна вроде бы сказала, да, она сказала, что как бы что это все дает возможность сплотиться, но все же существует как бы экономическая ситуация, вот которая вот недавно, допустим, я буквально просто открыл РБК, просто шла трансляция, что-то Титов там разговаривал, и он сказал все-таки просто то, что переориентация, ну, это человек, который, наверное, все знают, что баллотировался президент, и тоже, ну, э, тоже не последний человек, так сказать, и э, сказал, чтобы удержать вот эти все предприятия, сейчас как бы, ну, своего рода я скажу в кавычках, чтобы перефразировав ее слова, что крупные предприятия, нам, мы сейчас договариваемся, чтобы их, э, ну, то есть у нас же все-таки зависимость от нефти, в основном в нашей стране от нефти продажи так сказать нефтегазового сектора mm -hmm. <кười> доход <кười> вот и э, чтобы удержать эти предприятия нужно снизить зарплату этим как бы ну, так сказать работникам чтобы как-то удержать предприятие то есть это такой вот момент что я уже знал это заранее и как бы вот даже на данный момент хочу от себя сказать что вот за кварплату я за два месяца вперед заплатил потому что я Работаю на нефтегазовом секторе, и понимаю, что мы зависим от продажи нефтедол ну, как сказать, нефтедоллара, да, так, так далее, то есть, и вот это все, то есть, влияет, конечно же, на бюджет, бюджет семьи, который вот, он был выстроен как бы в одной плоскости, а сейчас он становится совсем другим. И вот буквально сейчас открывал так сказать, Майл, и там было вот как бы мнение эпидемиологов ведущих российских, что о спаде пандемии будет у нас происходить в июне. Они там сослались друг на друга, там, видимо, или различные такие, так сказать, НИИ <coughs> наши эти медицинские. Вот. И хочу сказать, что вот, например, предприятия Татарстана в нынешней ситуации, они конечно же, имеют влияние от всемирной организации здравоохранения, но они, знаете, как сделали, вот, например, мое предприятие, вот генеральный директор, он выделил как бы средства для приобретения, в то же время, идя на уступки ВОЗ по, так сказать, приобретению транспортных средств именно по борьбе с коронавирусом, да, специально прям ездят они в соседнем городе, но в то же время он как бы я так понимаю пошел на уступки Владимира Владимировича и отменил то есть скорым то есть они имеют право возможность приезжать на любую заправку ну, так сказать тат нефти да, и заправляться бесплатным топливом то есть скорой помощи это как бы тоже своего рода в такой ситуации это очень даже большой подспорье вот этим медицинским предприятиям ну, так сказать медперсоналу нашему мини э, министерству здравоохранения вот и вот в этот момент э, хочу сказать что конечно же у нашего государства есть уникальная возможность это рассмотреть вот как и носили в, в свое время владимир владимирович озвучивали что нам нужны альтернативные источники энергии в принципе то есть именно вот эта задача, я думаю, сейчас будет э, как-никак важно стоять, потому что у нас э, сейчас просто, э, когда э, идет такой спад по нефтегазовому сектору, и ну, получается, если так логически рассуждать, да, то мы отдаем свои рынки саудитам, так сказать, потому что они за 6 долларов готовы как бы э, продавать свои ресурсы. И э, то есть они сейчас наращивают темпы, и мы своего рода, не идя, ну, как бы, на свои условия, то есть, опять же, я считаю, что это, ну, как бы, указание из, из западных, как бы, да, то есть, то, что новый демонстративно стал вышел, потому что все равно можно было договориться чуть пониже, но не так, чтобы, как бы, не, то есть, не, не, ну, чуть пониже 42 долларов, как они говорили, но, как бы, можно было хотя бы удержать вот этот момент а сейчас я считаю у нас как бы такой вот получается невозможность вот продажи вот этого то есть у нас все как бы своего рода бочки забиты как, как сказать нефтегазовый сектор стоит практически только используют, вот дает возможность вот максим наверное, знает, там тоннеко у них на нижнекамске находится то есть там все собирается, лишь перерабатывается. И то, благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина в свое время, когда он, если не ошибаюсь, в 2006 по -моему, году, если не ошибаюсь только, он туда влил бюджетных миллиард долларов. И то есть, именно с федерального бюджета. То есть все равно поддержка из государства была. И имею в виду то, что хотя бы Татарстан может как-то в этом плане развиваться и государство в этом плане давать свои, как бы, э, так сказать, направления, ориентиры, куда нужно двигаться той или иной там нефтяной компании у нас в республике. Именно зависимо от нефтегазового сектора. Вот. И хочу сказать, что сейчас, отходя от вопроса, то, что переориентация также граждан идет, в принципе. Переориентация, переосмысление. Э, то есть, э, как, как им дальше жить, также же и частным и индивидуальным предпринимателем, так ведь? Потому что многие, вот мои одноклассницы, например, она была до этого, так сказать, индивидуальным предпринимателем, а сейчас стала уже самозанятой, так сказать. И раньше она была учительницей по шитью, а сейчас уже как бы продает и шьет и сама эти маски, так сказать, пока есть спрос. Но ведь когда пройдет, так сказать, это время, то есть, опять же, нужно будет человеку как-то переориентироваться, поэтому вот большие сложности, даже вот среди таких мелких, эм, так сказать, частных предпринимателей, которые вот находятся в такой ситуации, что, ну, для небольшого города, я считаю, это, то есть, невозможно как-то, ну, как-то по-другому жить, что-то другое искать, когда, ну, нету возможности, на самом деле, потому что сейчас и центробанк не снижает ставки чтобы как-то и граждан поддержать и то есть такой вот я думаю э, произойдет все-таки ближе к середине лета такой у граждан маленько не сказал бы что э, какое-то осуждение правительства но какой-то вот э, не даже не уныние вот я даже не знаю как, как это описать то есть они не смогут своего рода а, понять, что происходит вообще на самом деле, и пока это вот не, при, не, не произошел, так сказать, точка, точка так сказать, невозврата, то, я думаю, нужен, конечно же, сейчас вот как и Равиль недавно высылал фотографию, то что действительно стоит и соком квартир своих домов. Просто желать проведения этого и как можно раньше, потому что все упирается вот в это. И это вот ситуация такая, можно сказать, патовая, что или мы пам, как говорится, или пропал. Поэтому здесь нужно сказать, что нужно народу просто сейчас начать хотя бы осмысливать, именно политической стороны, потому что мы, если действительно не сделаем, так сказать, как Владимир Радио сказал, рывка, рывка и в суверенитете, и в развитии, то мы даже ничего не сможем дальше вообще делать и как-то выживать. Вот у меня недавно пришли с мэрии письма, ну, правда, запозднились они, вот одно письмо, второе тоже хотел бы зачитать, то есть, Общественное обсуждение, которое я требовал в феврале, они еще дополнительно почему-то прислали, я не знаю, с чем это было связано, но они вот сказали, что общественное обсуждение, обсуждение может проводиться через средства массовой информации, в том числе через информативно-коммуникативную комму сеть интернет. И при принятии органов местного самоуправления решение о проведении на территории Нагорского района муниципального общественного обсуждения по вопросу внесения изменений Конституции России будет издан нормативно-правовой акт с указанием даты и времени проведения общественного обсуждения. Ну, я не знаю, вот как это понять, конечно, то есть что они сейчас хотят этим делать, то есть развернуть машину, так сказать, уже поправок обратно или все-таки обсудить это действительно чтобы привлечь население к предстоящему плебисциту. Этот вопрос остается открытым. Мне надо будет снова созвониться, узнать, что они имели в виду. И вторая справка я отправлял насчет размещения, конечно же, по, так сказать, линии муниципалитета. То есть они эти билборды дешевле стоят, <coughs> они заказывают у этих предприятий, которые фотоагентства. И, соответственно, вот такое вот тоже было отправлено короткое то есть сообщение, что исполнительный комитет, Город Длинногор сообщает, что заявку необходимо оформить, рассмотреть в соответствии с порядком размещения рекламных конструкций, средств размещения информации на территории нагорского района, утверждением Совета муниципального образования нагорский район от такого-то числа о порядке размещения рекламных конструкций, средств информации. То есть они, в принципе, не против. Но, опять же, нужно, я так понимаю, созвониться, что за вот такой вот у них есть своего рода утвержденное решение совета, да, и оттуда уже, как говорится, дальше принимать решения и действия. А, так. Ну, также еще хочется дополнить то, что наши предприятия, в принципе, крупные, переходят также вот, и у них внутри образовались еще, так сказать, они и маски сейчас начали шить отдельно, и какие-то спецкостюмы закупать и так далее, то есть, я не знаю, конечно, для чего это они, но, скорее всего, и, э, так сказать, всемирная организация здравоохранения идут на их условия но почему-то вот такого рода вот справок мы не видим и не слышим, то есть на основании чего они так как бы, занимаются этими закупками и так далее, то есть в этом воп этот вопрос, конечно, остается открытым. Конечно же, впереди я хотел бы, вот у нас Шмаков, так сказать, председатель союза профсоюза, конечно же, участвовал и в образовании этих поправок Конституции. И вот также хотел бы своим тоже задать вопрос на предприятии, как вообще широко ли используется, то есть освещается население, у нас хотя бы работники предприятия Поводу поправок конституции как вы считаете можно ли такое предложение подать и в этом плане потому что у меня опыта нет конечно спасибо Ну, я думаю есть еще и обратная сторона вот нашей самоизоляции то есть то что происходит за кулисами мы сидим дома и этого как бы не наблюдаем а на самом деле все-таки колониальная система, которая у нас была выстроена с 93 -го года, ну, подходит к своему завершению. И сейчас весь бизнес, построенный по вот этим колониальным правилам, будет ликвидирован, и на его месте будет выстраиваться уже бизнес по правилам суверенным. То есть наш российский бизнес. Но может случиться и так, что вертикаль американской власти еще больше укорениться в нашей стране. То есть, если народ сейчас не примет решение об восстановлении суверенитета, то вертикаль американской власти может быть укреплена. Сейчас уже вот идут разговоры о том, что людям надо делать прививки от коронавируса. Ну а что такое коронавирус? Вообще его можно найти у любого человека. Взять, взять любого человека, провести у него тест, и у него будет коронавирус. А что сделают с человеком, у которого найдут коронавирус? Его изолируют, начинают там его лечить, ну в кавычках что они там делают непонятно. И когда человек умирает, его уже не отдают ни родственникам, ни близким тело, а просто кремируют. Ну заразное, так как чтобы не распространять инфекцию, кремируют. То есть это крематории. И напоминает это все-таки параллель с нацистской медициной, которая функционировал на территории нашей страны во время Второй мировой войны. Сейчас та же самая практически система, только под прикрытием заботы о здоровье работает по всему миру. И идет именно утилизация людей по такому же принципу нацистов, когда они проводили это во время Великой Отечественной войны. И сейчас будет людям предложено «Сделать прививки и начинать спокойно работать. А в этих прививках будут уже вживляться людям как бы чипы. Кто не захочет вживлять чипы, того будут как бы, ну, могут ловить на улице, на улице принудительно вживлять чипы. А кто...» Принудительно откажется. У того находит коронавирус как бы ну, и кремирует его. Все, до свидания. Вот такое может быть развитие событий, если мы сейчас не остановим вот эту оккупацию, которая сейчас у нас уже проявляется в виде карантина. Дальше будет ситуация усугубляться, потому что сейчас у нас 11 тысяч больных. Позавчера было 7, и вот позавчера там было 4 тысячи, по-моему. Ну, динамика развивается. Через месяц мы будем иметь уже десятки тысяч, если не сотни, и ужесточение карантина будет как бы углубляться. И это будет продолжаться именно до тех пор, пока мы не освободим Отечество. Врачи, многие сейчас озвучивают и говорят, да, вот то, что Максим только что сказал, коронавирус, это группа вирусов в природе живущие, И она есть у всех. Ну, в принципе, это группа, которая есть всюду и везде. То есть они разные, конечно, но это не редкость. И вот этот тот под предлогом которого нас всех сейчас изолировали по домам и по семьям, он, в принципе, не самый страшный из всех семейств этих коронавирусов. У него единственная, как врачи говорят, неприятность в том, что, попадая в организм, он, как они выражаются, не оставляет или не порождает вот эту вот зашлакованность в виде выделений. Он сразу разрушает клетку, дыхательную в первую очередь, потому что он действует на дыхательную систему. И клетка исчезает, не создавая параллельно, как другие виды коронавируса, а большое количество жидкости выделения. Вот то, что вот мокрый кашель, вот это вот все. Вот, вот, вот у данного коронавируса, в чем его опасность, он, как врачи говорят, не мусорит. Организм не мусорит, поэтому его трудно э, диагностировать он, э, врачам. Именно из-за того, что они э, в первую очередь обращают внимание на побочный мусор в организме, который порождает гибнущая клетка. А этот э, вирус, он чистый, он не мусорит. И, но когда уже начинаются непоправимые процессы, врачи могут и не справиться с ситуацией. Тогда уже нужны реанимации, вот эти специальные аппараты и так далее. Вот в этом опасность с точки зрения медицины, что его трудно поймать вот в этом моменте. Но сам по себе вирус в здоровом крепком организме, он не опасен. И если соблюдать все рекомендации врачей по обычной дезинфекции, то есть мыть руки после того, как вы погуляете, да, не, в, в, в общественном транспорте стараться не хвататься за все подряд, и придя домой также вы промыть и нос, и руки, и все. Но это обычная рекомендация, которую дают врачи в период любых сезонных ОРВИ. То есть все мамочки, все папочки об этом знают, что как вести себя осенью и весной, чтобы сохранить здоровье и себе, и деткам. И вот, соблюдая вот такие вот меры предосторожности, можно уберечься. Почему и попросили посидеть по домам, что действительно вот в этом большом скоплении людей он, он передается, да, как еще точно не установлено, но он передается человека человеку, человеку Через там, одежду, на одежде тоже ведь вирусы живут, либо через там, еще какими-то путями. Вот. Поэтому просят, избегайте больших скоплений народа, но не лишайся себя свежего воздуха, потому что на свежем воздухе, он когда много свежего воздуха, вирус не живет. Проветривайте помещение чаще, проводите больше времени на чистом воздухе, если есть возможность пройтись, да, где мало скопление народу, вот как в магазинах, да, есть большие такие магазины, гиперы, где люди очень любят табунами бегать, вот лучше не надо в такой заходить, потому что там действительно, как на митинге, порой собираются на этих огромных площадях огромное количество просто праздно шатающихся людей, не надо заходить в такие магазины, сходите рядом с домом, который, благо у нас сеть продумана таких магазинов шаговой доступности, Пройдите с ребенком, просто подешите свежим воздухом, проветрите квартиру, помойте руки, дома проведите дезинфекцию. И все, в общем-то, все, все инструкции по тому, как себя обезопасить. Вот все, все, все, все казалось бы, просто. Вот то, что само, касается самого вируса. Врачи, они спокойно к этому относятся, очень разумно, потому что сезонными вирусами мы болеем все дважды в год, осенью и весной. Ничего такого в этом нету. Надо просто поберечься и не дать возможность, если вдруг появится вот неприятное развитие картины по, по заболеванию, чтобы не попасть вот в ту зону риска, когда врачи уже вынуждены будут подключаться более серьезными методами для того, чтобы спасти человеку жизнь. Вот и все. Ну, я думаю, здесь, скорее всего, даже не столько вирус, сколько политическая вот эта составляющая, которую Всемирная организация здравоохранения ввела на почве вот этой пандемии в средствах массовой информации, которые явно по то диктовку, поднимая вот этот вот ажиотаж вокруг этого, такую, такую рекламную кампанию массово ведут, как подключились еще к этому и правительство многих стран, и государственные чиновники, и наше министерство здравоохранения подхрюкивает. Поэтому здесь у нас ситуация идет на уничтожение множества людей. Тут и напрашивается даже вот эта теория о золотом миллиарде, действительно, как идет сокращение населения вот, по, этой, по этой теории. Ну и дальше, я думаю, у нас только выход один. Если мы сейчас проведем плебисцит, восстановим суверенитет наши, наших законов в нашем правовом пространстве, то Всемирная организация здравоохранения, как и другие международные специализированные учреждения, не смогут влиять на нашу так сказать, политическую систему, и мы сможем, уже имея свои инструменты, которые у нас нашими предками были созданы, и у нас и вирусы были, как говорит Евгений Алексеевич, и были разные эпидемии, и мы с этим успешно справлялись, так как у нас есть эпидемиологические службы, у нас есть Министерство чрезвычайных ситуаций, и вот эти вот, как бы наши государственные институты на данном этапе не могут вмешаться в процесс, так как идеология у нас запрещена, то есть смыслов и целей у нас нет, а международные нормы и указы международных организаций для нас обязательны к исполнению, то есть они нам создают идеологию, которую мы должны который мы должны слепо следовать, что у нас ре реаниматологи лечат коронавирус, а муниципальные институты занимаются э, взятием под контроль эпидемии, тупо перекрывая границы, закрывая людей дома. Ну, понятно, что это нагнетается обстановка, просто нагнетается обстановка для того, чтобы потом могли сделать свое дело, уже используя народ, вывести его против власти поднять тут Майдан, перехватить управление, получить контроль над нашим ядерным оружием. Ну и уже дальше по сценарию, наверное, Ливии, Сирии, а может и как-то даже серьезнее по сценарию уже, наверное, 41-го года. Там. Поэтому нам необходимо сейчас именно включать голову и использовать этот момент вот, этого, как, вот этих каникул, вот этого отдыха на то, чтобы просвещать население, чтобы народ начал задумываться, что происходит, предлагается участвовать во флешмобе, который организовал национальное освободительное движение, на листе бумаги написать срочно хочу голосовать, требую плебисцит или там другие какие-то ну, термины, связанные с голосованием взять этот лист бумаги, сфотографироваться и опубликовать эту фотографию везде, где у вас есть доступ, в социальных сетях, в каких-то группах, поставить себе на аватарку, отправить в какие-то чаты, сообщества, где вы общаетесь, ну, чтобы поднимать вот эту народную волну, чтобы не идти на поводу у международных организаций и не уничтожать себя, вот сейчас ведь, есть даже такая информация, что уже в западных странах они начинают вводить такую меру, что если человек даже еще как бы не заболел, но ну они же не знают, потому что вирус якобы может и не проявляться, то есть вы ходите абсолютно здоровы, а у вас есть вирус. И они приходят по домам и берут тесты. И если они что-то находят, они забирают, например, детей, забирают, например, этого человека, изолируют сразу, у которого они нашли этот коронавирус. Ну, это, это хороший предлог вот для того, чтобы... Вот раньше, допустим, они приходили, вот нацисты, приходили просто... В деревню, в любой дом, да, и забирали любого человека, которого хотят Ну, это то же самое, просто они приходят в этот дом под прилогом здоровья И начинают проводить тесты, только после этого забирают Но ну, разницы нету, результат в итоге один и тот же получается Один и тот же результат, они будут этих людей изолировать собирать в какие-то там бункеры и в этих бункерах их будут травить или что они там будут с ними делать, но у них фантазия большая у них и газовые камеры были и просто крематории, где они сжигали заживо и от этой практики они как бы не останут и не остановятся они сами собой потому что у них действительно стоит цель уже уничтожения и порабощения планеты, просто это надо понимать Поэтому, думаю, что необходимо включаться в освободительный процесс, находить штабы национально-освободительного движения, выходить, задавать вопросы, участвовать в распространении информации в социальных сетях. Социальные сети, кстати, и, и как и весь интернет, может быть у нас тоже отключены. Вот спрашивают, почему Путин, допустим, не сделает резкие движения, не уволит там кого-то, не перекроет границы и туда-сюда. Вот. Если сейчас взять, насколько глубоко проникла вот эта оккупация в нашу с вами систему, допустим, вот самолеты, которые летают, все самолеты у нас летают на оборудование иностранном, то есть там стоят иностранные микрочипы, которые в любой момент могут быть выключены дистанционно. И даже думать не надо, что здесь может начаться. Также у нас есть энергетические станции какие-то, ядерные объекты, которые также функционируют на оборудовании. Может быть, конечно, ядерные объекты уже немного Владимиру Владимировичу удалось взять под контроль, но оборудование там стоит иностранное, программное обеспечение на многих объектах энергетических тоже иностранное, так что все дистанционно может быть выключено, выключен интернет, ну и понимаете, что может начаться. Поэтому необходимо действовать строго по закону. Те права, которые у нас есть, их достаточно и опираясь на международное право ООН, где границы нашего Советского Союза незыблемы по итогам Второй мировой войны, вот на эти все Законы, необходимо опираться, надо строго соблюдать наши права, так как мы, граждане России, являемся источником власти, и только если мы будем что-то определенно требовать, все граждане начнут требовать, допустим, суверенитета, плебисцита, то, как бы кто ни говорил, но наверху найдутся люди, которые будут эту волю исполнять». Да, будет масса людей, 90%, которые завязаны на западное управление, которые имеют счета, недвижимость, там дети, у которых учатся. Да, они не будут, конечно же, выполнять волю народа. Но в, нашем, в нашей стране есть люди, которые не завязаны на западное управление. Вот именно эти люди получат власть, после чего смогут... После чего будет заменен полностью аппарат власти, полностью вся система идеологическая. То есть будет установлена идеология, будет отменено внешнее управление. И уже международные организации не смогут влиять и писать нам законы. Вот и все. Никакая западная уже система не сможет повлиять на наш курс валют не сможет повлиять на наш бизнес. Прокормить сами себя мы тоже сможем, у нас сельское хозяйство, у нас, у нас есть практически продовольственная безопасность, если мы к этому подойдем с умом и начнем использовать все наши ресурсы и наши возможности с чувством, с толком, с расстановкой, то у нас все получится, и нам не, не обязательно смотреть на Запад. Кто смотрит на Запад, мы же не против, пускай ездят, пусть там отдыхают. Пусть живут, если хотят, но пусть не лезут в нашу страну со своими законами и со своими нормами, принципами и со своими традициями, культурными ценностями. Нам не нужны западные ценности. На этом наша передача подошла к концу. Включайтесь в наши группы, распространяйте это видео, рассказывайте своим друзьям и знакомым, что сейчас происходит и... Говорите о том выходе из этой сложившейся ситуации, который предлагает национальное освободительное движение. Если вы желаете принять участие в освободительном процессе, пишите нам в редакцию, мы вас будем включать в группы, в сообщества, в социальных сетях, будем взаимодействовать, отвечать на ваши вопросы, помогать с материалом, который необходимо распространять, и вместе мы победим.